Здравия, друзья! На связи Мошкин Владимир, международный потребительский кооператив фон Сегодня я на примере своего партнера, он попросил, не может зайти с компьютера, чтобы оплатить вип доли показываю, как купить вип доли на Европу. Мы видим в личном кабинете в правом верхнем углу 88 тысяч, в нижнем. В правом углу 88 тысяч и выбираем на главной странице на главной странице оплатить целевой взнос прямо на слова нажимаем оплатить целевой взнос видим здесь различные пакеты и нам нужен vip европа нажимаем на слово купить видим Здесь поле, что минимум можно 35 заплатить Это в рассрочку То есть если у вас рассрочка То вы сюда пишите цифру Ту, которую вы в рассрочку носите У нас полная оплата, поэтому 88 тысяч мы ничего не меняем Нажимаем подтвердить Выбираем оплату, видим здесь со внутреннего счета Оплатить через платежную систему Оплатить биткоинами и литкоинами и мы выбираем со внутреннего счета Подсвечивает сразу пароль Пароль мы вводим в Финансовый Либо отличного кабинета Обычно он одинаковый Ввожу Вслух говорить не буду И нажимаю продолжить Все, видим что все покупка удачно завершена Продолжить Выходим на главную Видим что аккаунт теперь подчеркнут Если куплены вип доли да, Евро То будет подчеркнут аккаунт И видим здесь отображается У нас 300 евро долей То есть все четко Все работает Так, Дальше что мы еще можем посмотреть Видим баланс 0 то есть все у нас проплатилось. А, теперь заходим в мой личный кабинет на другой браузер, да, и смотрим, по моей структуре должен пройти оборот. Вижу, что здесь у меня прибавился оборот в левой ноге пятьсот пять тысяч семьсот десять, потому что этот участник находится у меня в левой ноге, и в правой ноге миллион девятьсот восемьдесят три. Благодарю всех за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, покупайте евро доли, потому что сейчас очень выгодно. Сегодня последний день, когда можно купить за 88-300 долей рынка Европы. До скорых встреч, до связи, ставьте лайки, делайте репосты.